Сегодня поговорим еще вот о чем о выборе внедорожной резины. Скоро весна, некоторые уже в муках выбора на свой любимый джип. Какие все-таки колеса купить, какие лучше, какие хуже. Сейчас попробую как бы кратко это все рассказать, потому что на самом деле вопросов очень много, поэтому. Ну первое, если мы любим рыбалку, экспедиции, э, там за грибами, редко куда выезжаем в грязь, то, конечно, мы Берем резину Alteren, так называемую АТ-шку. На рынке сейчас много резины АТ, вся она в принципе одинаковая, но но это самый лучший вариант, потому что она, во-первых, и более-менее как-то едет по грязи, хотя я считаю, что она не особо грязевая, но на ней еще можно кое-где проехать и передвигаться. И, во-вторых, у нее повышенная износостойкость. То есть она меньше трется по асфальту. Это самое, наверное, главное, потому что ну, покупать мтшку шку да, если вы не ездите по грязи, и ее точить по асфальту, ну, это не, как бы, денежка-денежка все Потом 30 тысяч и новые колеса, грубо говоря. Есть несколько марок АТ резины, которая в себя очень хорошо зарекомендовала. Это Гудрич, это Купер и Гудьер. Вот три марки, которые себя очень хорошо зарекомендовали на рынке. При выборе АТ резины я бы порекомендовал классическую марку Купер СТ. У нас сегодня она есть. Вот это Купер СТ старого образца, есть сейчас на рынке Купер ST New но, наверное, самая удачная модель у них получилась именно вот АТ рисунка, это Купер ST во-первых, он замечательно показал себя на бездорожье он прекрасно травится едет изумительно как и на асфальте и на грунтовых покрытиях и в офроуде. Uh, минусов, ну, я бы, я, в принципе, нет у него минусов. Вот я на нем, у меня была такая резина, я на нем проехал 50 тысяч, стерся он, наверное, наполовину, на я его потом продал, взял себе другую резину, но uh, впечатление только положительное от нее. Она у нас имеет дырочки под шиповку, то есть можно ее зашиповать. Uh, также она продается в магазинах уже шипованным виде, вот. Рисунок у нее довольно такой интересный, разряженные шашечки Едет она по бездорожью, в травленном виде, изумительно Я бы, наверное, все-таки присмотрелся бы к такому выбору Найти ее можно Гудрич, как классика, АТ, тоже себя очень хорошо зарекомендовала и Гудьер, тоже у него есть модели, это все можно посмотреть, тоже себя очень хорошо как бы показывают в этом плане. Итак, если мы любим активные покатушки с друзьями по полям, лесам и так далее, э, с клубом, то наш выбор это классическая МТ-резина, такие как Купер СТТ, Гудриш, Мута Маршал, там и так далее, и тому подобное. Все они, в принципе, тоже одинаковые. Что-то получше, как бы, где-то едет, что-то похуже. Вот. Об этом все в интернете, в принципе, есть. Можно почитать отзывы о резине. Вот. Но тут такой вариант есть, что... Вся эта резина, на самом деле, она, на самом, в итоге, она вся одинаковая То есть нету хорошей или плохой Просто есть, может быть, э э что-то где-то из клеи лучше выходит, что-то э быстрее трется И как бы вот именно золотую середину поймать тяжело Просто надо вот выбирать, наверное... Более что предпочительные. Где-то по камням покататься Где-то по болоту покататься Потому что у одной резины крепкая боковина У другой резины мягкая боковина И у всех они на самом деле Под разный грунт рассчитаны В интернете все это можно найти На примере вот этого Ханкука МТ К нему можно отнести Как Купер СТТ Гудрич Муттерейн Китайский GT Радиал Маршалл Ханкук, Гудьер выбор огромный, сейчас их много. Но это обычная классическая МТ резина. Это обычная классическая МТ, которая имеет небольшой боковой грунтозацеп. Расстояние такое в принципе небольшое между шашечек. Конкретно эта резина используется каждый день. То есть я на ней езжу и по городу. И по лесу она у меня постоянная. Точится она, в принципе, я бы сказал, не быстро. Вот. Но ну, я так хочу. Вот я, Мне нравится МТ-шная резина, я на ней вот катаюсь повседневно. Едет она по бездорожью, в принципе, неплохо. Но управляемость на ней, особенно если вы ставите 15 колеса, 16-е, да, на асфальте теряется. Это первое, вторые они, конечно, шумноватые, чем АТ резина или шоссейка mm. э, В третьих вся МТ резина, в принципе, дорогая. Э -э, кроме, ну, я бы отнюдь, китайских версий. То есть, если АТ резину можно взять там за шесть тысяч колесо, то МТ резину можно взять за 89 9 ценник начинается хорошая МТ резина. Mm. С комплекта это получается где-то 6-8 рублей разница. Есть, да, неплохие китайские марки, но тут как повезет. Если взять, например, ну, вот берем самую такую распространение GT Radio MT. Тут вот у меня стояли на Cherokee чер 33 размере GT Radio MT. Я был очень им доволен. Мы его сравнивали на покатушках с Купером СТТ И он едет реально лучше Но э, ребята брали его в другом размере В 31, да, 31 дюйм То через 10-15 тысяч э, Он начал быстро на передней оси стираться Чи, И он стирается, ребята, через шашку То есть у нас одна шашка выше получается другой шашки Купили, думали, что брак, купили другую, так, ну, такую же резину, два колеса новых, и что мы видим, через 10 тысяч такая же пошла шляпа. Тут, может быть, конечно, да, я связываю это с браком, и либо ухудшилось качество производства, потому что, когда у меня стояли, такая, такая же резина стояла э, на Чаракезе в 33 дюйме, я на них прошел где-то в районе 20-30 тысяч, она была, ну, менее точенная, и, как бы, у нее проблем вот с этим э, сжиранием шашек не было. Когда мы определились с бюджетом, тут я бы отметил, наверное, на рынке несколько марок. Это Купер СТТ, классика, да, которая, в принципе, уже давно себя зарекомендовала, как внедорожная резина. Но она, конечно, такая, я бы сказал, больше, наверное, полу. Анте, полу МТ, что-то такое. Но когда ее травишь, она спускаешь колесо, да, она плющится хорошо, у нее, в принципе, крепкие боковинки, она едет неплохо. Но ну, вот. второе это Гудрич, опять же, тоже та же классика. Да, все они дорогие, но, ребята, вы, вы уж если хотите МТ брать, то тут придется как бы немножко разориться на это. И третий у нас вариант получается экстремальная так называемая тракторная резина. Вот она для бездорожья просто это ее стихи, она там живет идеально, она для этого создана. Это, э, естественно, дороже получается, но разница вот просто одеть, вот, допустим, саимаксы и одеть гудри чем-то. Будет существенная То есть она едет на бездорожье Великолепно Единственное, да, что по асфальту на такой резине Во-первых, некомфортно Во-вторых, небезопасно Потому что ее водит, Она плохо держит дорогу ну, вот. И в-третьих, ее жалко Потому что она очень быстро Точится по асфальту И э, бюджет Если вы можете взять обычную МТ-резину там, ну, Грубо говоря, в 31 размере За там, 30... 33 тысячи рублей, 32 тысячи рублей, то экстрим резины уже идет где-то в районе 45-50 тысяч рублей. А есть и выше ценники. То есть, если вообще Богер взять, то там ценник может за четыре колеса до 120 тысяч дойти новый. Вот на примере это 33 размер экстремальной резины CST. Все они, в принципе, тоже как бы, одинаковые. В большинстве случаев это Саймикс и Сильверстоун, Багера. Она отличается <coughs> большими грунтозацепами, вот они, да, большими шашечками, глубиной протектора. Можно отнести такие варианты, как Богер, Сильверстоун, Саймикс. Используются исключительно в жестком офроуде в спорте. И если вы собрались участвовать где-то, что-то, то такой комплект можно приобрести для вот именно покатушки. Одели, поехали покатались, ее сняли. Все. Такая резина хорошо работает, когда ее мы начинаем травить. То есть она плющится у нас, начинают работать вот эти боковые грунтозацепы. И э, если взять поэкспериментировать, вы поймете, если вы накачали колесо, там 2,8-2,5 да, атмосфер, и потом спустили колесо до 0,5-0,7, вы сразу почувствуете, как резина начинает ехать совершенно по-другому. То есть проходимость увеличивается значительно. Самое главное, ребята, ее травить резину любую бездорожную надо спускать и проходимость увеличивается значительно купить резину сейчас на самом деле не проблема вариантов куча магазинов кто торгует куча ребята ищите все в сети в интернете есть можно купить хороший комплект Заказать с Владивостока даже бывает дешевле, чем купить в каком-то другом городе. На примере. Например, вот этот комплект резины в Санкт-Петербурге на данный момент стоит 11 тысяч рублей за колесо. Ребята, ищите и вы найдете. Мне вышло дешевле ее купить во Владивостоке. И с учетом доставки с Владивостока до Санкт-Петербурга, где Владивосток, где Санкт-Петербург, она вышла э, в 34 тысячи рублей. То есть в Владивостоке есть несколько хороших зарекомендовавшихся магазинов э, по продаже резины. И там бывают свои акции, там еще что-то. Может я на акцию попал, может еще что-то. Но она вышла реально с доставкой с Владика дешевле чем купить ее в Петербурге или купить ее в Москве, да, в больших городах. Ну вот. Итак, подытожим. То есть, рыбалка, экспедиция, и так далее, по там, там подобное. И если не жалко денег, то берем АТ. Hmm. покатушки лайтовые какие-то минимальные соревнования можно взять резину мт классическую на ней также можно в принципе спокойно передвигаться по городу но вот но она не дает того эффекта на бездорожье как конечно как классическая экстремальная резина но это тоже экстремальную резину если брать надо еще иметь дополнительный комплект колес в которых можно передвигаться повседневно там и на дальняк и еще куда-то потому что на экстриме ездить это ну трендец полный либо иметь вторую машину для покатух где уже там можно ставить и трактора и э, именно фбл 160 как бы тракторную резину которая стоит в принципе ну недорого но ее подрезать ну, некоторые подрезают ее она елочка такая хорошая ну вот она вообще великолепно едет и в принципе недорого вот. либо там уже брать багера и тому подобное так что вот, ребят, решать вам Все, в принципе, про резину Можно почитать в интернете По маркам что-то советовать Ну, я не знаю, тут нет смысла, наверное Потому что реально сейчас У большинства людей На первой очереди Наверное, стоит цена вопроса Бюджет А бюджетная сейчас Это китайская резина То есть китайскую резину можно взять Реально там по 5 тысяч за колесо ну вот, по 6 тысяч за колесо. И она, в принципе, неплохая. То есть, уже есть э, некоторые марки себя даже зарекомендовавшиеся, как GT Radio, по-моему, SV там, 3000, не помню, как называется. Вот, которые уже обкатаны народом, которые есть уже много отзывов о них. И они, в принципе, себя неплохо зарекомендовали на рынке. Ну вот, Бывает брак, брак есть везде Как и на брендовых марках Так и на китайских марках Ну может на китайских брака бывает побольше Там грыжи вылезают Корт там начинает лопаться Это бывает и без этого никуда Но цена вопроса То есть 5 тысяч за колесо Либо там 8-10 тысяч за колесо да. Ну, так что решайте Выбирайте Сейчас самое время Сейчас вот февраль месяц да, У нас сейчас будет уже конец января и сейчас можно бюджетно взять колесики в магазинах и заказать с ладивостока резину сейчас идут распродажи то есть старого остатка еще 2015-16 года и есть хорошие скидки то есть можно сэкономить там по две-три тысячи за колесо надо просто искать вот. магазинов на самом деле куча есть проверенных уже Uh, так что удачи вам на бездорожье. Выбирайте резину, как бы, и подписывайтесь на канал. С вами был Ховер Клуб и Бегаликс 4 на 4. Разделил бы. А, так, ребята, я бы. При выборе МТ резины, я бы... Бля, да что такое? При выборе... Если вам не жалко денег покупать МТ.